Итак, проблемы в достижении цели ну, может быть две, энергия и информация, а именно недостаток энергии, недостаток желаний или просто недостаток энергетического объема астрала для того, чтобы вы дошли до цели или, по крайней мере, проложили себе маршрут своей энергией, своим хотением, своим желанием, раз. А второе, это информация. недостаток информации, как достичь. Недостаток информации будет естественным образом логично предопределять, что сознание за не менее придет по принципу за заимением гербовой пишем на простой, то есть будем брать те кирпичики, те ментальные конструкции, которые уже есть в ментале, чтобы не, никакую другую информацию не подбирать, а лепить дорогу из того, что есть, прокладывать маршрут по уже готовым вешкам. Недостаток энергии будет говорить о том, что вы либо по дороге будете где-то эту энергию заимствовать или жертвовать чем-то, чтобы вам эту энергию отдали, покупать, что называется, по дороге ресурс, будете, потому что своего может не хватить. А это значит, что прямо на момент достижения цели возможно, потери и даже ощутимые в другой сфере жизни. Итак, Всегда, если нет возможности достичь цели сейчас быстро, качественно, тогда, когда она тебе нужна, а не тогда, когда реальность сподобится тебе подогнать обстоятельства. Итак, этих проблем всего лишь две. Энергия и информация. А именно два тела, которые находятся рядом с ментальным телом. Астральное и кауза. Каузальное тело обязано дать информацию, то есть опыт, астральное обязано дать энергию. Но каузальное тело, оно, к величайшему сожалению, даст только тот опыт, который есть у него, то есть у вас. А если у вас чего-то нет в опыте, а если есть, есть какой-то опыт, но вы его категорически отрицаете, не приемлете, то, соответственно, ничего путного в виде информации вам дать ваш каузал не может, значит, информацию он вразить из какого-то другого источника, но астрал это пардон только ваша сила, это сила вашего желания. Здесь с вами никто как бы первичной энергией делиться не будет. Энергия это ценность, особенно энергия астральной. Поэтому энергии достижения желания и достижения результата у вас должно быть достаточно, а это значит, что желание действительно должно быть. Но раз перед вами такая цель встала, значит, она основана на желании. Даже если она по необходимости целью, как у коллеги, рассказывал, ну, надо погасить кредиты. Да? Но это желание быть свободной от этой банковской системы. Желание есть? Есть. Значит, его должно достаточно быть для того, чтобы достичь результата. Следовательно, мы можем предположить, что в Австралии есть некие сложности, которые говорят о том, что на эту цель подсознание энергии давать отказывается. Есть какие-то запреты. И простейшей чисткой астрала относительно цели, эти запреты мы можем не нивелировать. Первый шаг, который мы делаем при выявлении, что цель труднодостижима, первый шаг это, конечно же, чистка астрала. Вопрос? Цели откуда берутся? Цели откуда берутся? Вот цели берутся из различных источников. Прежде всего цели могут взяться из своих собственных желаний. Желание должно существовать в сознании достаточно долго, чтобы превратилось уже в невыносимое томление. Тогда, да, тогда у тебя есть возможность это томление хоть как-то реализовать, хотя бы облечь его в слова. О чем это, собственно говорит. Вот когда ты облекаешь его в слова, появляется цель. Есть цели, которые продиктованы культурной средой, в которой мы живем, обществом, общая, скажем так, приемлемая цель, да, к чему человек должен пристремиться, вот цель выйти замуж, там детей нарожать, дом построить, дерево посадить. Ну, то есть то, что есть в культурной среде. Есть цели вынуждены, как будто писала коллега, да, то есть они вытекают из предыдущих обстоятельств. Если эту цель не закрыть, да, то следующие обстоятельства жизненные они будут несколько искорёжены, несколько огорчены. Так, а может, у была, вязала, какая вязала, разница, это? какая была у нее цель, да, у нее цель это ее цель, а своих И mm -hmm. mm -hmm. отвечаете на вопрос, откуда берутся цели. Цель может происходить из предыдущего опыта, когда были сделаны соответствующие ошибки или неправильные шаги. И чтобы двигаться дальше, эти шаги и ошибки надо исправлять. Тогда ты формируешь себе цель, понятно, что никакого желания достигать этой цели нет, потому что еще раз сталкиваться со своими собственными ошибками не очень сильно хочется. Сознание будет вот так вот стараться все это дело объехать. Поэтому цели, которые основаны на малом желании, а лучше всего на нежелании вообще к этой цели прикасаться, они, как правило, труднодостижимы, это надо очень хотеть закрыть вот эти вот все обязательства перед структурами. Да? Но как заставить себя хотеть отдать свои кровные? Переформулировать задачу просто-напросто, увидеть результат. Для этого надо перепрограммировать ментал. Откуда еще могут взяться цели? Цели могут быть глобальными, то есть архиглобальными, которые идут из состояния есть. у тебя есть ценность, которую надо достичь. У тебя есть убеждение, которое ведет тебя по жизни. Соответственно, для того, чтобы это убеждение было более сильным, для того, чтобы эта ценность вела тебя по жизни дальше, тебе нужно закрепить результаты достижением каких-то целей, приобретением в этом мире неких инструментов устойчивости. Эти цели строятся из Я Есть. Это самые грамотные цели, которые можно в этом мире реализовывать. Но к ключевшему сожалению, прежде, чем мы пришли к пониманию о том, что есть цели свои и чужие, то, что есть цели грамотные и безграмотные, мы прожили уже какой-то отрезок жизни. И этот отрезок жизни дал нам понимание о том, что у нас остались незаконченные дела в прошлой жизни. Нереализованные желания, не отданные долги, незакрытые не хвосты. И обрубить вот так вот единым махом мы пока этого не можем себе позволить. Значит, надо реализовывать, закрывать все гештальки и обязательства. Желание у человека оно всегда должно быть, потому что если цель ваша каким-то образом связана с вопросами выживаемости, и вы это увидите, то для вас вам хватит абсолютной энергии вашего желания дойти до конца. Но что-то в вашем сознании очевидно нивелирует именно это качество желания, то есть он говорит, что к выживаемости наверное, это не имеет никакого отношения, поэтому может не стоит трогать подсознание, может не будем использовать, скажем так, скрытые резервы, да? может мы на чем нибудь другом протянем, например, на желании близких тебе людей, например, они тоже должны с тобой желать того же самого, пусть они свою энергию тратят. Или, например, мы будем использовать желанию окружающего мира. Там весь мир хочет, чтобы был мир, никто не хочет войны. Да? Почему нам не использовать это желание? Все это, конечно, оно очень сильно правильно, но для доступа к такому виду энергетического ресурса надо иметь право. Вот. А у вас права пока такого нет. Вот. Поэтому рассчитывать на то, что весь мир будет вашей цели питать своим желанием, очень вряд ли можно пока рассчитывать. Пока что Поэтому пока придется рассчитывать только на свои собственные цели. Значит, своего подсознания надо прежде всего убедить, во-первых, что отдать энергию, желания на эту цель безопасно. Во-вторых, она действительно архиважна. Но чтобы доказать подсознанию, что она архиважна, вы должны доказать это самому себе. Как это сделать? Мы уже с вами выяснили, что в каузальном теле у вас может быть не подобраться информации, опыта, чтобы самому себе рассказать, что без этой цели, ну, как это просто а не жизнь, да? что никакого, никакой дальнейшей жизни, никакой дальнейшей, никакого дальнейшего движения нет и быть не может. Но если эта информация вообще пришла в голову, значит она где-то есть, где, нам нужен источник. Опять же здесь как из. Общими эмоциями. Опыт, который вам не дают, вы взять не можете. Он не ваш. Вы можете взять только то, что дают. А что у нас находится в совершенно свободном доступе? Для всех. Информация. Она есть везде. Люди очень любят делиться информацией. Люди пишут книги, пишут статьи, трактаты, научные произведения, люди вербализуют свои мнения, мысли, они рассказывают о своем собственном опыте. И если у человека нет возможности взять опыт в чистом виде, то есть как цепочку причинно следственных связей, как готовую программу, это должна быть прямая передача от носителя к тому, кому передают, это целое цельное ритуальное действие, то уж информацией с вами поделиться. Люди могут совершенно запросто, для этих целей существует общее ментальное пространство, где вся эта информация в котле варится. Но применима она на практике будет только в одном конкретном сознании, то есть она должна быть приложима к какому-нибудь опыту. Проблема в ментальном теле о том, что вектор представляет собой кривую дорожку, является не только энергией, но и информация. Соответственно, эту информацию можно взять, если не в опыте, то в общем ментальном пространстве взять. Можно. И она разрешена, она абсолютно свободна, она от вас не закрыта. Это как информация, которую можно скачивать бесплатно. Но она условно платная, но все равно платить не надо. Вот здесь тот же самый принцип. Ваша задача не контролировать этот вопрос. Ваша задача правильно и очень грамотно составить мыслеформу. Дальше мыслеформула, попадая его и вывести ее, что называется, на орбиту. Дальше попадая в общее ментальное пространство, по тому же принципу подобия натянет на себя ту информацию, которая вам необходима для того, чтобы в вашем ментальном теле сформировались новые кирпичики дорожки новые ментальные конструкции, более конструктивные, более эффективные для того, чтобы вам вот этими кривыми ходами не пользоваться. Грубо говоря, лабиринт превращается в прямую дорогу. Информация, которую вы получаете из общего ментального пространства, это как раз и есть основа тех будущих кирпичиков. Почему вы не видите прямую ход? Потому что вы его не знаете, у вас нет информации. Но если кто-то хоть один-единственный един, раз ходил этой дорогой прямой, Значит, она должна остаться в виде памяти в ментальном пространстве. Память в ментальном пространстве правда, правда краткосрочная, короткоживущая, она там не хранится за тысячелетия, но плюс-минус 20 лет очень даже, вполне, очень даже вполне. Таким образом важно грамотно составить мыслеформу и отпустить ее, запрограммировав ее, когда она возвращается. Обычно это делается хорошо на ночь, что мы с вами сейчас и сделаем. Составляется мыслеформа, программируется, на поиск чего, отпускается в общее ментальное пространство, утром она возвращается. В сознании это воспринимается по-разному, все зависит, от, скажем так, от ваших личных особенностей. Вдруг с утра вы просыпаетесь с мыслью, что вы знаете, как поступить. Или вам вдруг из внешнего источника приходит информация подтверждающая, как вы это знаете. Или еще каким-то способом вдруг вам предлагают вариант, которого раньше до сих пор не было. Вариантов тыше. Здесь самое главное помнить, если вы запустили какой-то процесс, откат обязательно будет. И только от вашей внимательности зависит, увидите вы этот откат, увидите вы обратную информацию, которая вам пришла в виде знаков, в виде подсказок, в виде снов, в виде осознаний или не увидите. Если вы увидели, значит вы этим можете пользоваться. Если вы это не увидели, значит информация, к сожалению, не будет вами востребована в стопроцентной форме. Это понятно? Таким образом сейчас мы с вами запустим мыслеформу. Второй шаг запуск мыслеформы в общее ментальное пространство. Вообще вот эта техника поиска информации, она вообще универсальна. Даже если вы чего-то не знаете, но речь идет именно о человеческом мире, о социальных нормах, то есть о людях. Если мысль хотя бы пришла в голову хоть один раз какому-то другому человеку, она в ментальном поле уже есть. И вы можете ее взять вот таким вот образом. Отработайте технику, работает достаточно хорошо. По крайней мере, она до какой-то времени будет вам компенсировать недостаток информации или элементарный недостаток опыта. То, что есть в ментале, оно однозначно есть в атмане. Ни в коем случае. То есть информация да. а наработанная. Информация отмана это информация для эгрегоров. То есть это то, что должно быть. А уж как эгрегоры ее перераспределяют, в какие временные отрезки эту информацию пускают, это на усмотрение эгрегоров. В ментале то, что уже было для человечьего мира. И возможно то, что должно быть в ближайшем будущем, то, что санкционировано эгрегоры. Поэтому, выпуская мыслеформу ментального пространства, мы здесь ни в коем случае не вступаем в конфронтацию с системой, мы лишь берем от нее то, что она нам предоставляет. Понятно, что какие-то эфемерные мечты, которые не имеют отношения к этой реальности вообще, например, да, они в данном случае в ментале поддержки не найдут. Это надо искать в других источников. Но, как правило, 99,9 наших целей связаны именно с социальными задачами. Поэтому для того, чтобы не тратить много времени и энергии на их достижения, вот этот метод он достаточно эффективен.